Так, всем привет, с вами Алексей Федорцов и свежие новости по бонусам от рекламных систем в связи с коронавирусом, что очень даже неплохо. А, озвучено и заявлено 4 рекламных системы. А, ну, я, допустим, успел воспользоваться а, пока только а, Яндексом. А, вся информация будет на странице. Я продублировал из сообщества Церебро информация это не моя а, перейдя по ссылочкам которые есть в посте сможете а, <coughs> поучаствовать в получении бонуса а, оставляйте заявку на портале яндекс директ а, все свои данные вводите потом необходимо будет получить а, код для подтверждения смс а, ваш мобильный номер Потом на почту вам приходит письмо о том, что вы подали заявку, все в обработке, и вам необходимо просто сделать подтверждение. После того, как вы заполнили еще одну нехитрую анкетку для Яндекс Директа, выбрали самостоятельно, вы планируете создавать рекламные кампании, либо с помощью специалиста Яндекса, либо вы планируете продвигать сайт, который уже существует, либо создавать новый, либо просите их создать трубу страничку за вас, что очень удобно, кстати говоря. Вот такие условия пришли. Все зависит от того, какую сумму в средний месяц расходов вы указали. Но, тем не менее, это очень приятный бонус. Uh, еще раз, uh, это именно бонус, это не начисление, uh, это не начисление uh, простых каких-то бонусных рублей вам на счет. Вам необходимо пополнить uh, рекламный кабинет на определенную сумму, чтобы получить сверху бонус. Ну, собственно говоря, от тех купонов, которые раньше были, это ничем не отличается. Просто другая сумма, более хорошие условия, и это делается в массовом порядке. Uh, собственно говоря, после того, как вы... Эту заявку оформили, получили подтверждение на свою электронную почту. После этого Яндекс свяжется с вами в течение некоторого времени и предоставит доступ к рекламным кампаниям, рекламному кабинету вместе с консультацией. Что касается остальных рекламных систем, то вы можете подробнее ознакомиться. Здесь есть эти данные, но не все до конца еще не. Определились, что именно они будут предоставлять. Но подробности будут по тем ссылкам, которые есть в посте. Вот. За материал спасибо ä, Владиславу Прокопчуку, который на данный момент ä, обучается у меня и постигает дзен в настройке рекламы. А, пользуйтесь. А, Вконтакте та же, та, такая же си примерно система бонусов. Вам необходимо перейти по ссылочке, чтобы узнать подробности. Но, собственно говоря, можете сделать вот так. И посмотреть, какие условия здесь предоставляются. Собственно говоря, все понятно расписано. И вы можете использовать это для увеличения своей прибыли в столь сложный период. Так, с вами был Алексей Федорцов. Ставьте лайк, подписывайтесь. Скоро будут новые видосы.